Я радость и любовь И полет Надо верить, Верить в чудеса! Благословенно будет эта встреча. В общем, вот такая я вот красоточка! Я вот расплела, расчесала и вот такая красотка стала! На данный момент я пытаюсь сделать оторвать вот эту штуку от шапки и скоро пойду в театр я уже иду в театр такая вот красивая, сразу красивая поэтому пойдем дальше смотреть вот мы так, а. смотрите, что покажу Покажите, красотище, Вообще же, красота. Просто дейзи для фантазии. Это кто там? Это Ольга Витальевна. Да ладно! Эй, дети. Как дела? Да, нормально. Готова попасть на мой YouTube? Да. Ну-ка, помашь рукой. Такая Там что, квадратик? Да. В общем, мы вновь лезем туда наверх, чтобы поправить. Шедевр цветок. Поднимите его как-нибудь. Я поняла, лестница мелкая. Okay. Сейчас держите лестницу. Сейчас... А, давай аккуратно. Да ладно! Серьезно! Ой, мамочки. Просто не шевелишься. Да, с собой держимим крутями. Вниз, вниз, напрягайся. Да, вот так его держи. Мои руки. Показывать себя носок, с хорошей стороны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка смотрите. <сих> Не улыбайся. Я хочу макияж то снять. Блин, ну что за красота. Пара, где ваш макияж? Вот это ты... а У нее, естественно. Ты кто? Красота... Да, это позор моей семьи. О, да, Да, и, и твоего телефона. Это естественная красота ты природы. Давай. Ты куда с вами. Давай еще разок хрена себе тянка. Что за... Опа. Да, Тупо отжал очки. Ну брат, что, более... девочки и мальчики, а также их родители. Не понял. Ай. Ай. Минус один. Меня избили. Чуть-чуть, двиньтесь, чтобы ребенок улетел. Сцену. Мы идем покорять. Я вспотела Видите прямо на лосины А если девчонкам так А юбку снять. Давайте, так, еще хочет... раз говори, меня тут не будет, чтобы вы следили за всеми. Ну все, всем пока. Это рынка, Это у нас это у это... нас Чипер, А не будь на Просто, просто пушка, малышка, питилушка, люби моя игрушка, просто пушка, а я попала, попала ловушку, с малышкой-питилушка, избивает себе картушку, Ты просто-просто пушка, ты просто-просто пушка, малышка, пистивушка, ты моя игрушка, Это просто просто пушка. Мы закончили Ольга Витальевна, можно от вас Немножечко слов как вы считаете, как вам? Нам у нас все замечательно, только единственное о -о очень жарко, очень. очень. Лето, видать, впереди, весна наступает, поэтому очень жарко. Очень жарко. А так все замечательно. Дети молодцы, всех люблю, целую, обнимаю. Ну, ну не знаю куда смотреть, но пусть так. А вы вам понравилось все? Э, да, правда моя. В общем, вот и все. Вот и конец влога. Я очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Этот влог. Мы очень старались на самом деле. За сценой за кулисами я не успевала снимать, потому что у нас был там кипиш, хаос вообще все. Поэтому главное, что все прошло классно. Очень весело. Мне вот подарили цветочки, которые выпадают. Я еще с хлебом иду. Я хотела птичкам дать, а у нас ближние, походу, птички не воются. Вот это поворот! Ну я надеюсь, вам понравилось это видео. Поэтому поставь лайк. Обязательно подпишись на мой канал. Подпишись на мой телеграм-канал, ну а пока лайк, подписка, пока!